Накануне празднования 75-летия Победы в Елабужском филиале Казанского Федерального Университета прошло традиционное поздравление ветеранов. В этом году подарки доставили ветеранам на дом. Чтобы передать душевную теплоту и признательность, пакеты с набором продуктов дополняют праздничные открытки с поздравлениями от ректора Казанского Федерального Университета Ильшата Гафурова и директора Института Елена Мерзон. Я благодарна Руководство института нас никогда не забывают. Вас я тоже поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю вам успешной работы. Елене мне спасибо. Она всегда, встречая нас, узнает по фамилиям, по именам, отчеству. Обнимает каждый раз. Недавно звонил декан Латипов Задир. Узнавал, как себя чувствую. В общем, спасибо всем большое. Кроме того, вместе с подарками ветераны получили специальный выпуск газеты Унивести, невести», посвященной 75-летию Победы. По традиции в номере в прозе в стихах отразились воспоминания о войне, а также настоящем и будущем института, который всегда интересен ушедшим на заслуженный отдых преподавателям и сотрудникам вуза. Вас поздравим. с наступающим праздником! Блин, спасибо, солнышко. Всего вам самого-самого замечательного, датяна. Здоровья вам, благополучия, чтоб все у вас было хорошо. Мы вас поздравляем, Диана Шленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.